Оправки тип 1840 предназначены для установки шпинделей станков различной оснастки с укороченным инструментальным конусом Морзе. Эти оправки для установки шпиндель станка имеют комбинированный конус R8, разработанный компанией Bridgeport Machines для своего оборудования. С другой стороны, у оправок укороченный инструментальный конус Морзе от 10 до 24 -го по ГОСТу. Оснастка насаживается на укороченный конус и в сборе устанавливается шпиндель станка. Применение этих оправок повышает универсальность станков и имеющейся оснастки.